здравствуйте дорогие друзья рад вам сообщить что мы проводим семинар наконец-то в нашем хозяйстве в медведково лежневский район ивановской области семинар будет проходить с 5 июля по 9 июля где вы узнаете основы миропонимания где вы узнаете основы биолокации и научитесь основам биолокации научитесь основам духовной диагностики мы проведем интереснейший праздник где вы увидите и почувствуете ту энергию которая идет нам от наших предков вы можете посмотреть предыдущие наши праздники и семинары и отзывы услышать Наших участников. А повсюда Новый мир открылся для меня, можно сказать. Это вообще что-то новое для меня неизведанное. И чтобы сказать, получил пользу колоссальную, это однозначно. Целый новый такой пласт, который вот в этом мире стал для меня реальностью. Люди, которые дают знания в себе располагают э, тем, кто к ним проникаешься и чувствует, что действительно идет правда. Говорят правду практическое применение. То есть сразу э, началось практическое применение. Спасибо в общем, всем огромное. Очень доволен, очень рад, и просто самое главное, что я для себя вынес, это действительно, там большая ценность, это люди, объединенные общим каким-то духом, общей идеей. Очень приятно было побывать на празднике, на котором я впервые находил, потому что дает какие-то новые истоки радости жизни и осмысления того, где ты находишься, для чего ты живешь и как дальше жить. Это было настолько здорово встретить такой крупный единомышленников. Получила много новых знаний, толчков, импульсов для дальнейшего размышления. Семинар крайне понравился. Дружелюбная атмосфера крайне полезные знания, которые, ну, естественно, будут применены на практике. Там много хорошей информации о воде. Конечно, я буду своим друзьям советовать приехать на Подробная информация о проведении семинара вы можете узнать по ссылке где разместиться как питаться как доехать также вы можете задать свои вопросы по телефону указанному ниже также вы можете написать свои вопросы на почту и мы вас ждем приезжайте будет очень интересно